Путин объявил о новейших видах российского вооружения, не имеющих аналогов в мире. У России такое оружие есть. Гиперзвуковая ракета. Ракета без ограничения траектории полета. Ракеты, которые могут летать в плотных слоях атмосферы. Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Подводный беспилотный аппарат. Уникальные боевые лазерные комплексы. И все тут же заговорили про гонку вооружений и страшную русскую ракету. Хотя на самом деле это Россия чувствует себя в опасности и хочет восстановить ядерный паритет. Как он работает и что имел в виду Путин, когда сказал... Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Давайте разберемся. Ядерный паритет – результат гонки вооружений. Она была спровоцирована первым и пока единственным в мировой истории ядерным ударом.